Наши праздники и вечеринки не были бы такими зажигательными, эмоциональными и динамичными. И сегодня они отмечают свой профессиональный праздник ⁇ Всемирный день диджея. Всемирный день диджея это не только праздник, но в большей мере важная благотворительная акция. Вся прибыль, которую получают в этот день диджеи, клубы и радиостанции, направляется в детские фонды и учреждения. Танцевать под заводную музыку вечерами напролет начали еще в Советском Союзе с конца 70-х годов, когда комсомольцы под впечатлением от поездок по странам зарубежья привезли на родину дискотеку. Ночью, если захочешь, я опять у тебя. Начинали мы с катучных магнитофонов, когда резали пленочку, вкладывали бумажечки, Затем появились, слава богу, какие-то компакт-кассеты. Но потом все пришло к CD-дискам. Ну а сейчас мультимедиа победила. Один из самых главных символов музыкальной индустрии 20 века – это виниловая пластинка. В Советском Союзе было довольно тяжело найти какие-либо виниловые пластинки. Так появился так называемый рок на костях, когда композиции с пластинок просто-напросто скажем так вместо матрицы использовалась рентгеновская пленка вот на которую соответственно делался оттиск пластинки были такие конечно недолговечные на виниле выросла и растет уже несколько поколений существует даже музыка которая выпускается исключительно на грамм пластинках винил это вообще тот продукт мне кажется он вечный почему Самое глубокое звучание и самое проникновенное, бархатное, это свиниловые пластинки. Популярность винила последние несколько лет идет с семимильными шагами вперед. На данное время продажа пластинок сравнима с продажей в 80-х годах прошлого века. В Советском Союзе диск-жокеи должны были подчиняться определенным правилам, ведь многие музыканты были тогда под запретом. Ты должен был составить какой-то плейлист, и утвердить его в те времена еще в комсомольской организации, о чем ты будешь говорить, что ты будешь играть. У современного диджея таких табу нет. Самое главное, что требуется негласно, это иметь свой узнаваемый стиль, энергетику и манеру общения с публикой. Если это танцпол на тысячу человек, то, понятное дело, здесь надо жечь. То есть мы играем музыку динамичную, бодрую, это, скорее всего, электрохаус или прогрессив. Например, дипхаус, да, мы играем в ресторанах, потому что это музыка, довольно адекватная, спокойная. Человек может и пообщаться под эту музыку, и потанцевать. Диджей не просто проигрывает танцевальные хиты, а занимается сложной коррекцией музыкальных треков. То, что мы слышим на вечеринке, это результат его кропотливого труда. Для диджеев нужно специальное оборудование. Оно состоит из проигрывателей и диджей пульта. У них есть специальный элемент управления, который позволяет нам а, сводить треки. Это шаттл и питч. Они либо ускоряют, либо замедляют трек Я вам хочу сейчас показать, как примерно это происходит <музыка> Постепенно добавляем второй трек и меняем а, частоты местами Сначала верхние, потом средние, а, потом и нижние Танцевальная музыка – это ритмы. Чтобы диджею научиться сводить треки, нужно обладать хорошим чувством ритма. Он должен не только ставить то, что что-то знакомое, да, но и чем-то удивлять. Это неотъемлемая часть нашей работы. Диджей должен обладать прежде всего такими качествами, как коммуникабельность. Он должен быть позитивным человеком, потому что от его эмоционального состояния зависит, в принципе, эмоциональное состояние окружающих людей. Радиодиджей и радиоведущие они помогают нам начать свое утро с музыки и весь день быть в движении. Я просыпаюсь в 5.30, вот в районе там, 7 часов я оказываюсь на рабочем месте. Приветствую радиослушателей. Вот, и, в общем, слушаю вместе с радиослушателями отличную музыку. Если ты подводишься к песне и делаешь это как-то очень активно, правильно, да, ты говоришь всему миру о том, что тебе это тоже нужно, тебе это тоже нравится. Музыку для известных диджеев пишет целая команда. Но это может быть и один человек, который работает не всегда в профессиональных студиях. Техника позволяет писать теперь музыку дома. Трек, который вышел на голландском лейбле, написанный совместно с моим другом, э армянским другом. Вот, э поддержал Армин Ламбюрен. Потом э, еще один трек, в который я участвовал в конкурсе. Вот. К сожалению, не выиграл, но получилось... Э Такая ситуация, то, что отправил трек известного диджея Ники Ромера, вот, и он поддержал. Я как ну, еще слушал в детстве, восхищался его работами. Сейчас идет более такое развитие новых стилей, новых жанров музыки. Сейчас было до этого хаос-музыка, то есть такая более 128 ударов в минуту. Задача диджея – заставить народ забыться и уйти в танец. Я начинаю со 125 ударов в минуту. Синхронно с пульсом, а потом повышаем с каждым треком. Сейчас э, идет фьючер bass, потом фьючер э, house. Это стили, которые имеют более новое звучание. То есть фьючер bass у него э, то есть, э, скорость ударов в минуту – 145, 150, 160. Неважно, где ты играешь, неважно, сколько народу в зале. Задача в том, чтобы заставить людей танцевать с днем диджея.